but don't what you, je yeah glad <sighs> that Я угадаю, я угадаю, Я подъезжаю. Чего-какие вы? Why you have Я хочу. Да. Я уже пытаюсь... Я уже пытаюсь...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 Да, президент. Да, в кадре его. Сейчас я его, кадр